Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом ролике вы узнаете, что такое мамология и что нужно сделать, если вам нужна помощь мамолога. Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца этого видео, чтобы не пропустить ничего важного. Мамология – это специальность, которая занимается диагностикой лечением и профилактикой заболеваний молочных желез. Молочная железа является эндокринозависимым органом, на нее прямую либо обосредованно воздействуют гормоны разных желез – гипофиза, яичников, щитовидной железы, надпочечников. Помимо этого, в молочной железе могут происходить изменения, которые требуют вмешательства специалиста-хирурга. Для правильного постановки диагноза в распоряжении онколога-мамолога должны быть различные методы диагностики. Лучевой диагностики, ультразвук маммография, МР-маммография и возможность забора, анали... забора материала на... для последующего анализа. Например, для с целью выполнения цитологического либо гистологического исследования. И только эти исследования позволяют достоверно и точно поставить диагноз. При заборе материала для последующего исследования очень важен опыт врача, так как вся наша профилактика направлена на раннее выявление образования молочных желез, тогда, когда образование молочных желез до одного сантиметра. Лишь опыт врача позволяет выполнить функцию этого образования до одного сантиметра под контролем УЗИ. Полученные результаты исследований должны быть правильно интерпретированы и правильно соотнесены с результатами осмотра пациентки, поэтому лишь опыт врача